Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о томатах и требованиях, какие мы выставляем к, томату, к сорта томатов, которые будут выращиваться в защищенном груди или в закрытых пленочных теплицах. Итак, что же вы должны помнить, покупая томаты, семена томатов? Первое, то, что томаты эти должны быть очень устойчивые ко всем вирусным заболеваниям. Требования к ним предъявляем гораздо выше, чем к томатам, которые выращиваются в открытом грунте. Дело в том, что томаты, которые выращиваются в закрытых теплицах и в других пленочных укрытиях, должны обладать скороспелостью, высокой продуктивностью и быть устойчивым ко всем э, в основном заболеваниям, так как высокая влажность воздуха в теплице, резкие перепады температуры между дневными и ночными, так как мы сажаем в закрытые теплицы в ранние сроки поэтому томаты должны быть очень устойчивы к этим перепадам высокая влажность воздуха как я уже сказала способствует тому что возникает масса гриб грибковых и вирусных заболеваний поэтому вот на это нужно обратить, когда вы покупаете семена. Итак, сорта томат, которые мы сажаем на утепленном грунте, в парниках, необогреваемых пленочных теплицах. Для этого мы берем томаты скороспелые, дружные, отдающие урожай. Это супер -детерминатные и детерминантные сорта гибридов. Это семка Симбат, ля ля -фа, биатлон, дружок и леопольд. Это вот основные. Сорта томатов для пленочных необогреваемых теплиц или теплиц с аварийным обогревом можно выращивать гибриды детерминантных сортов Верлиока, Благовест, Гармония и Портленд, Мастер, Лежа Бок, Картош или же Полудетерминантные сорта кострома, маргарита, доцент, гамайон и лайма. И Индетерминантные сорта фараон, «Фаталист», шагане и евпатор. Ну и другие какие-то сорта, на которых написано будет, что они индетерминантные. Для зимних остекленных теплиц лучше рекомендовать сорта томатов индетерминантных и полудетерминантных сортов. И у них очень легко формировать стебель, и они дают достаточно хороший урожай и очень дружно. Поэтому сорта томатов записывайте. В следующем ролике я расскажу вам, как правильно выращивать томаты в защищенном грунте, когда сажать на рассаду. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Всем хорошего настроения, пока!